Следующее, что это само, да, вот само, само тело. Тело вижу. Mm. Однозначно, что еще заметно повезет? Что в них реализует? Ментальный спектр или ментальный интеллект? Или ну, вот это тоже интеллект. Обычно здесь никто не стоит. Что? Для него реализации. Перем... Для нашего ума. Получать, перерабатывать и отдавать информацию. Процесс О, информационного. информационного. Да. Получение информации. Нет, но с точки зрения результата, это решение задачное. Да, но решение нельзя, если у тебя вообще просто сначала нет информации. Данных нет. Данные нужны, понимаешь? Задачу решить. То есть сначала мы получаем информацию хочет получать информацию. Ну, вы встаете с утра, что вы включаете? Вы получаете информацию, да, через различные информационные источники у нас, смены, так и называются. Информационные источники. Вы получаете информацию. Получение информации. Дальше что вы с ней делаете? Да, обрабатывается, Обрабатываете, Обрабатываете, да. Обрабатываете, анализируете. Вот он обрабатывает информацию. И здесь, когда мы говорим обрабатываем, мы имеем в виду различные стадии и Аналог... мыслительного процесса. Да, мы Анализ, классификация, отсеивание информации, ну что-то шелубада, слушайте новости, так, вас не касается это, не касается это. Ну, например, кризис не Никарагуа, это не ваше. Зачем был? Да. Ну, некоторым не надо физически корабль. Тебе, возможно, нужно. <смех> Обрабатывает <смех> информацию. <смех> Что еще? Что еще важно для реализации ума? Мужчина, например, решает задачи, а женщина тут один. Да. <смех> <смех> Решение задач. Конкретно. Действительно, вы представляете, человек все время накапливает информацию, но когда возникает вопросы, он не может и воспользоваться, и не может выдать какое-то конкретное решение. Это странно. Что еще? Да, создавать что-то. Создать. Создание чего-то. И дальше уже не важно, это информация может быть новая, это может быть продукт, это может быть идея, ну, как бы идея как информация, услуга. То есть он что-то хочет создавать. Вот если для тела на первом на таком примитивном уровне важно выживание, то что важно для ума. Мы. Я, мысли, мысли, я, я мыслю, я существую, а, я если здесь, я так Мы сказать, ощущения, двигаюсь ощущения. хоть как-то, здесь мыслить, мышление, мысли. да, как таковое, важен сам факт мышления, я мыслю, значит, я существую, а на уровне, так сказать, крутого, когда вы понимаете, когда интеллектуальный орган, я это называю интеллектуальный орган. Ну это ну, что-то что новое. зарение, Озарение – это, это создание на базе чего-то существующего, новых концепций, связанных. С, да, создание, создание да, чего-то нового. Да. Да. Теперь отталкиваемся от вот этого. Как в теле мы отталкивались от понятия «жить». Получать информацию. Какую? Новую, ну, разную. Разнообразную. Да, разнообразную. Подожди, стритвайчик. Просто разнообразную. Получение информации разной и из разных источников. Это очень важно. Обычно, когда вот я уже разговариваю с человеком лично и он мне выкладывает какие-то факты, я спрашиваю, сколько источников он проверил, прочел, исследовал, и какие именно, чтобы я понимала, с кем я разговариваю. Если мне человек говорит, называет только один источник, разговор лишен смысла. Он мне просто передает одно мнение. Даже если оно очень авторитетное. Это еще ничего не значит. Это просто это не информирует. Это передает передача одного мнения. Когда вот это вот вчера был, А типа нам один врач сказал одно, кисарит, Другой врач сказал не кисарит. Что нам делать? Идти к третьему. К четвертому, к пятому, шестому. И что у нас здесь? Разные источники, не просто, так сказать, 1, 2, 3, 4, 5 по количеству, а какие разные? По качеству, по взглядам. По взглядам, Чтобы они по взглядам. правильно. Нужны разные взгляды, разные подходы. Потому что, возможно, ваш подход внутренний как раз будет близок к другому внутреннему подходу. Масса женщин, им назначил доктор, кесарев сечение, говорит, кесарев сечение, спокойно идет в роддом, не делает кесарев сечение, она спокойно носит до ребенка, и все нормально. У нее же даже мысли нет. Она как раз находится в той самой массе, которая соответствует вот этому мнению. Но если у вас уже возникает вопрос, а, а что, мне обязательно кесарево? А, а что, такая плоха совсем уж? Я же не, не совсем там старая, не совсем больная и так далее. Вот если у вас возникает такой вопрос, значит, вы точно не относитесь к той самой массе. Значит, вам нужно поискать другие источники. и Глупо идти к врачу другой клиники, которая использует тоже кесарево сечение. Нет, он тоже скажет, конечно, кесарево. Сходите еще в один в роддом, он там скажет, конечно, кесарево. И вы скажете, вот три, три источника мне сказала Кесаря. Шутно, Нет, источники. это неправильно. Это одноформатные источники. Система-то одна. И вот это нужно понимать своей головой. У вас, честно говоря, для этого ваше мышление есть. Вам надо думать. Когда вам что-то предлагают, вам надо всегда думать, кому и как это может быть выгодно. Вот и все, страдает потом тело. И поэтому нельзя идти в однотипные источники, нужно смотреть разные. Дальше, обрабатывает информацию. Что здесь важно? Как научить свой ум по-настоящему обрабатывать информацию. Разбираться с понятиями, что автор имел в виду. Почему хорошая научная статья всегда начинается с определений. Да, возможно, это очень скучно. Да, я понимаю, что у меня по поводу этого на блоге у меня все вечные терки с теми, кто приходит на мой блог, пытаясь его сделать удобоваримым для читателя, это они так называют. Он говорит, ну не пишите вы эти определения, кому это важно, что вы имеете в виду, давайте как бы название, давайте вот там это все. У меня научная школа. Мне важно, чтобы люди поняли, что я имела в виду. Потому что сейчас слишком много двусмысленностей. Потому что из-за этого возникают ненужные терки, непонятные конфликты. И войны из-за этого возникают. Просто потому, что мы не сошлись в понятия. Поэтому, когда вы нечто читаете, вам нужно понимать, что автор имеет в виду? Это называется «проясните понятия». Как, например, нас учили. Если я читаю текст, и на одной странице нахожу шесть слов, которые я не понимаю, а что значит «не понимаю»? Я не могу дать им определение. Понять — это не просто типа «да, я понимаю слово колобок». Что такое колобок? Круто. Да, пучка. И Шерст... Шерст... Шерст... не круга, да. Понятно, Шерст... да? Шерст... То есть, если ты объясняешь... Вот теперь представьте. Анастасия объясняет малышу. Малышу там в детском домике 10 раз сказали, что такое круг. Он знает. Это плоская штука. Блин. Вот так вот. Ты объясняешь малышу. Колобок – это сказочный персонаж в форме круга. Дальше наш ребенок. Представляет колобка. И видя колобка шарообразного, не определяет его, как колобка. Понимаешь? Это уже ошибка передачи понятий. Уже. Дальше мы это клонируем. То есть вообще это в форме шара. Что? Все? Шарик такой? Из Резиновый? Теста, из теста. Из теста. Да, это еще определение. И это хлебобулочное изделие сказочного производства, имеющие правила, слуха, переговорения. А лавнил, если там движется? нет. он катится. Он катится, отсюда у него в глазах все время вращается. Имеющая ему жидкость. У него способности ага. есть, и вокальные данные. способности, да, вокальные и так далее. Вообще, он еще... Это уже определение, нет, вот тут вот, это, это уже да, такие личные характеристики, да. характеристики. Но вообще для определения достаточно. Кто такой колобок? Вот вы рассказали. Теперь сказать, понятие предметы. Так вот, если шесть слов на одной странице вы не можете так определить, этот текст вами не понят. Даже если вы думаете, что вы его поняли. Шести слов на одной странице на книжной достаточно, чтобы вы не поняли текста на том уровне, что вы не сможете его кому-то донести и кому-то объяснить. Поэтому, например, там, где училась я, у нас на столах, вот всегда на соседних, лежали столки словарей, много разных. И, опять же, нас не спрашивали, например, по литературе. Литература, да? Никто не спрашивает, зачем ты пересказ? Прям давайте, какой-то говорит. Но пока тыкает на слово «идти». Там написано. Нужно идти вперед, да? Идти. Да. Да. Дай определение. Все расширяется глаза? Ну, это ж понятно. Mm -hmm. Определение, да? Это процесс ходьбы. Нет, это повтор. Ходьба, идти. Перемещение. Да, это перемещение физической физикой нижних конечностей. Ну, это ты уже говоришь прямо вот так научно. Да, это перемещение с помощью ног. Да, с помощью физических сил, с помощью ног идти. И вот, если можешь так ответить, хорошо, можешь читать дальше. А если нет. не можешь, открывай страничку, иди туда, что и ищи, что ты имеешь Да, что-то открываешь, ищешь, Ой, И это вам кажется, что... Блин, это нравится. Слушайте, сейчас у вас все эти гаджеты. Очень просто. Вы читаете, нажимаете на одно слово. А если какое-то закавычное слово, то там совсем. Нажмите на Слово. Тут же в словаре, боже мой, что это значит? Прочитайте определение. Если вы месяц так почитаете литературу, якобы отвлекаясь там на одну минутку, вы поразитесь развитию своего мозга. Вы даже не представляли, какими умными вы можете быть. А люди вокруг начнут вас слушать, потому что вы на наконец начнете ясно выражать свои мысли. Мало думать много. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. По поводу, то есть обработка информации, это даже вот в этот ход. Дальше то, что сказал Александр, что очень важно, отсек информации. Раньше говорили о том, что мы живем в эпоху информационного шума. Я считаю, что мы уже перешли в эпоху информационного крика на фоне информационного шума. И в этом случае я считаю, что нам всем не хватает умения слышать. И тем более слушать. Наверное, так много накопилось внутри, что хочется сказать. И у народа появилась возможность, что пока мы шумим. Но это рано или поздно все равно завершится. Потому что шумить бессмысленно невозможно. И постепенно опять на этом фоне... Выделится тот, кто говорит, и тот, кого слушают реально. Но как это происходит в сейчас для вас? Вы отсеиваете информацию. Так вот, по поводу отсеевой информации, очень важно допускать, что чаще всего мы отсеиваем ту информацию, с которой мы не согласны. Вы просто убеждаетесь еще и еще и еще один раз, что вы, как обычно, правы когда мы говорим, что у человека слишком развито эго, стремится удовлетворить тело, и всегда это приводит к извращенному удовлетворению тела. То есть это ожирение, это гиподинамия. Эго не любит напрягаться. А то, что касается ума, эго не любит развиваться. Оно любит быть правым. Невозможно для ригидного ума сказать, что вчера он ошибался или его картина мира была неполной. Поэтому, когда вы обрабатываете информацию, во-первых, вам нужно прояснять информацию, которую вы для себя берете, а во-вторых, вам нужно очень четко смотреть, что же вы пускаете в спам в своей голове. И если... Всего лишь один параметр этого спама – это то, с чем я не согласен, то вам надо перебрать этот спам. Потому что это как раз и есть та противоречивая информация, которая вполне возможно достроит вашу картину. Если проблема у человека находится на уровне ума, чаще всего это свидетельствует, что его концепция уже устарела. Потому что если ваш ум постоянно получает новые данные, и эти данные иногда могут даже противоречить предыдущим, и вы делаете этот необходимый апгрейд, то в этом случае у вас все время есть новые данные, новые вводные. Понимаете, некоторые уравнения невозможно решить только внутри этих уравнений. Помните такое из математики? Нужно ввести что? Новую переменную. И иногда без этого никак. Если вы столкнулись с какой-то жизненной задачей и не можете разрулить отношения между трех людей, очень часто нужно ввести да, новый элемент. Или убрать один элемент, это тоже помогает. И решать задачу уже непосредственно с тех, кто на самом деле является носителем проблемной ситуации. Я думаю, для вас это актуально. Решение задач. Как вы узнаете, что так сказать, мозг жив? Решение задач, по Это сути, у вас ваши задачи, они такие пролонгированные. И а много задач бытовых проходят на автопилоте. Но реальная тренировка ума происходит, когда у него есть хоть какая-то задачка. Так вот. Игры. Да, игры для ума. Игры для ума, не игры ума, а игры для ума. И здесь очень важный момент. Компьютерные игры не являются играми для ума. Компьютерные игры – это игры для эмоций. А как вот э, с тем? Например, э, группа Янков Я не... Я не где, 10 лет билась над решением какой-то биологической проблемы. Создали приложение игровое, дали... Вообще, каким-то или военным или они за 15 минут за 15 дней задачу решили. Искусственный а, интеллект mm. Нет, это так, и... быть, в в том, что это делать. Дело в том, что объясняю. Дело в том, что это очень важный момент. Не придумали приложение Тем... и они дали. При... Послушай, и игру, и игру. Я понимаю, придумали игру. И не стали, не эти же биологи играли в эту игру. Нет. Нет. Да? Почему? Почему не дать этим биологам сыграть в эту игру? Скажи сам. Почему? Прекрасно. То есть, думайте прямо сейчас. Если вы, у вас есть задача, и вы возьмете любую игру для решения этой задачи, это для вас бесполезно, потому что вы играете в эту игру чем? Своим складом ума. Они отдали это кому? Другими. Другому складу ума, то есть грубо говоря, вам для решения вашей задачи. То есть, а для тех, получается, это просто игра и никаких полезности нет... она не приносит. Да? да, полезности она не приносит, она Но просто нет. игра. У них Просто другой взгляд, другой склад ума. И это действительно используется. Точно так же делается, например, с подростками. Есть технические задания, есть целая цеха, так называемый подростковый. Есть технические задания. Инженеры сидят, думают, потом перестают думать, потому что время идет. Вызывает И подростков. да, подростков дают им игру с водными данными. Подростки за 2-15 часов выдают решение. Для подростков это была игра. Она не сделала их инженерами. Подростки после этого не могут сделать этот проект. Понимаете? Просто другой склад ума и решение есть. Поэтому вам это не поможет. Нужны головоломки. Нужны головоломки. Гол. Да, и кроссворды не помогают. Окей. Нужно ум периодически утруждать. Сюда подходит, например, есть разные тренировки, головоломки, ребусы, прекрасно. Чтение каких книг? Чтение книг сюда подходит. Ну, знакомых. Чтение книг, которые, да, разных. Вообще считается, для того, чтобы вы, ваш ум оставался в деятельности, нужно читать одновременно три типа литературы. Одновременно. Ну, не сразу три книжки лежит, да? Но имеется в виду, в одно и то же время у вас должен быть лежать, должен лежать стомик стихов, у вас поэзия, да, любая. Да. А дальше что-то профессиональное. Обязательно и ну, профессиональное, ваше, то есть то, что для вас важно. И обязательно что-то, что расширяет ваш кругозор разные проблемы. Ну, вдруг вас интересует там экология. Экологический подход. Вдруг вас интересуют звезды. Ну, не знаю, что-то из-за этой оперы. Понятно, вы можете включать сюда еще и билетристику. Просто так для Расслабить. да, Расслабиться. Почему нет? Ну, типа обязательно. Вот так считается. И дальше. Создание. Вот как вы... Кстати, день прожит. Как... Как вот, вот этот пункт решить? Хочешь что Ну это ум. Я понимаю, что ты можешь вышить салфетку. Может придумать ну, способ? создавали модели. Ну, вот мы создавали модели. Вы, да, вы у меня каждый день занимаетесь. Да. Ну вас, наверное, уже не Но если факт модели это результат, то он есть. Вы с вот этим пунктом встречаетесь Это во многих-многих пунктах. сами э, этот пункт э, друг другу периодически <соединяющие> говорите, э, на этот пункт периодически опираетесь. <соединяющие> типа инсайт, да. Инсайт, нет, инсайт. <соединяющие> И как, в чем инсайт обычно выражен? <соединяющие> Мысли в сознании. <соединяющие> Правильно, но. Как это называется в книгах? что-то а, Как это в книгах называется? Каких книг? Вообще, в любых книгах все равно обязательно... Я зажигаю инсайт. инсайт озарение. это озарение. озарение. А -а -а. В, одной идея, идея, идея. в одной фразе выражена глубочайшая мысль. В одной фразе выражена глубочайшая мысль. Я а, уже пошла... А, это же это. Как, его, как умный инсайт в статусах обычно любит писать-то. Да, Вы как разве... это называется? А -а -а. Афоризм. Афоризм. Или по-другому в книгах пишется цитат. Вы цитируете, мы цитируем, я цитирую, мы все друг друга цитируем, особенно, если есть что цитировать, а цитируют всегда только что inside. Да. А почему у нас они а так, почему мы так любим это делать? Потому что это действительно, это не просто сложенные слова, правильно. Нет. Таких сложенных правильных слов в книжках много. Называются они предложения. Нет. Почему инсайт оценен? Потому что тот человек, который его создал, он, это его был действительно интеллектуальный оргазм. Что имеется в виду? Он пропустил некое знание через себя. Это знание его видоизменило, и следствие этого видоизменения. Как такой фейерверк из мозга. Вам 10 выдал. 10. А 10 цитат может, да, это не будет? Не знаю. 10%. 10. Ну, если такой... 10%. Не нужно читать цитаты. А, да. В том-то все и дело, что это один день расставим. обязательно просто вам приносит просто, одну цитаты. вашу цитату. Вашу собственную. Если вы можете в этот день лечь и посмотреть на свой день, на какое-то событие дня, и сделать по-другому вывод в одной фразе об этом дне. Вывод, понимаете, из дня. У вас вот здесь все будет хорошо, но вы удивитесь, если вы каждый, через месяц, если каждый день будете делать вывод одни, ваша мудрость возрастет неимоверно, потому что мудрость – это не накопление знаний. Мудрость – это накопление выводов. Понимаете, о чем я сейчас? Yeah. Yeah. А вывод – это не то, что жить в мире хорошо. Сказал, yeah. что не понял, что сказал, или понял, но это не yeah. задела. Нет. Вы берете день, в нем были какие-то события, в нем были какие-то переживания, они к чему-то привели. Yeah. И это ваш опыт, понимаете? Он в нем ваша кровь, в нем ваша кровь, оплаченная вашим временем жизни. Это ценно, и вы это просто берете и вылепливаете. И неважно, важно насчет чего этот будет вывод: насчет отношений с близкими, или насчет отношений с дальними, или по поводу себя в этом мире. Важно, чтобы он случился. Если вы можете себе такую тетрадочку позволить, вот mm -hmm. просто один вывод. Не надо писать дневники, о чем У нас нет на это времени. Заведите себе дневник выводов. Все, шестнадцатая, такое-то и фраза. И тогда вам не надо, по сути, я не говорю, что не читайте чужих цитат. Читайте, потому что это круто, потому что действительно иногда... Вы настолько вибрационно соответствуете, что она в вас заходит, но, к сожалению, она не станет вашей мудростью. Вот в чем дело. Она станет приобретением вашего ума. Вы сможете цитировать это еще где-то, но вы, вы не сможете этой фразой поделиться с потомками. Цитату вы можете сказать ребенку, но она до него не дойдет. А свой вывод вы скажете ребенку, и он вам поверит. Свой вывод вы скажете своему близкому, приехав с тренинга. Свой вывод. И вас начнут слушать. Мой вывод вы скажете вас не будут слушать. И если у вас есть сейчас проблема, что ваши родные вас не понимают, вас не слушают, значит вы, честно говоря, заговорились чужими цитатами. Значит вы не используете ваш Ум, ваш ментальный интеллект, простите меня, не создает нового, по-другому еще, это очень важно, своего, пишите себе, своего нового. Вот если он так проживает день, у него есть ощущение, что он реализовал себя, понимаете? Ум, у него есть функция. Когда мы говорим о реализации себя, это значит, мы хотим себя совсем грубо потратить. Понимаете? Нам дали мешок жизни. И глупо нести этот мешок всю жизнь, сохраняя до смерти. А потом что люди говорят перед смертью? Бах-смерть сказывает, а нет, мешок открывай. Я же еще не пожил. Это именно так, человек себя не тратил. Понимаете, он не тратил тело, он не тратил ум. Мы потом еще вернемся после к эмоциям. У меня женщины теперь уже иногда спрашивают. Блин, ты что, рожаешь, и рожаешь, и рожаешь? рожаешь. Тебе что, не жалко тело? Женщины меня поймут, что значит жалко тело, да, потому что роды, это, так сказать, это, во-первых, надо вносить все, он из тебя все забирает для своей жизни, не вопрошая, хочешь или нет, ты тратишься, потому что кожа там тянется, все и так далее, потом ты его еще выкармливаешь, если выкармливаешь, а я выкармливаю, тоже тратишься, а потом тот бак, следующий на подходе уже, опять и я понимаю этот вопрос. Ну, типа, вот кожа станет более блядной, грудь опустится. Ну, вообще, масса всего давно. Тебе не жалко тело? А у меня обратный вопрос. А зачем оно? Да, вы понимаете, жалко если тело. бы я была в мужском теле, у меня бы никогда не было странной идеи, как бы мне хотелось родить но если у меня есть женское тело, и у него есть эта функция, понимаете, это не вопрос, Вы, как бы я сейчас говорю не с того места, типа, надо продолжить рот. мне не надо. Честно вам скажу, мне мой род лично продолжить не надо. Я очень хорошо ассоциируюсь в мой дом планеты Земля, и в моем доме масса народа, так скажу, с, с продолжением рода все окей, человеческий вид не выйдет, пока, по крайней мере. Но... Мое тело функционально способно. Опять же, если бы мне врачи сказали, что мое тело не способно иметь детей, я бы не переживала, потому что для меня это знак. Я принимаю свою судьбу. Это моя судьба. Мое тело предназначено для другого. Значит, мне надо использовать это тело по назначению. Но оно может. Все. Значит, надо рожать, пока может. Потому что в этом смысле оно живет, понимаете, это мой ум может думать, а износится, не износится, а там что-то появится, не появится, это какие-то мои представления о хорошем, красивом и так далее могут, но тело говорит, смотри, я могу, вначале выносили, хорошо родили, хорошо восстановились, мое дело ему помогать во всем этом, ум думает, как его быстро восстановить. Он думает, как бы его не сильно видоизменить. Это уже другие нюансы. Он, в конце концов, должен решать задачи. Все, это его дело. А тело должно жить. И поэтому у меня все время есть ощущение жизни.